По слухам у нас э, Honda удивляет э, без, по цифрам без системы ERS у мотора Honda по определенным слухам 690 сил при 700 силах Мерседеса ну, тоже за чутка. ну да вот. что говорит о непосредственной близости 10 сил это не та разница при прочих равных, ну, да. Ну, было 60-х, говорит, в этом роде. так? Вот. 10 сил – это абсолютно не та разница, которая может быть видна глазу на трассе, то есть это градус температуры работы резины, да, может компенсировать, поэтому это уже такие детали, то есть, в принципе, если по слухам, опять-таки, мы можем говорить, что у Honda и у Мерседеса равные моторы. О том, какие они будут по надежности, не знаю, но меня, ты знаешь, э, несмотря на все, на все разговоры о том, какая мощность, какая надежность и тому подобное, больше всего обнадеживает это то, что э, Алонсо туда перешел. Правда. он, ну, Вот почему-то, мне кажется, он бы просто так туда не переходил. И как он тянул с этим переходом. И мне кажется, что он до последнего взвешивал за и против. Он получал какие-то данные, он получал какую-то статистику, да, со стендов и всего прочего. И я думаю, что все-таки он, наверное, знает. Он знает то, чего чего мы еще не знаем, но скоро увидим. Ну, перше, он хорошо знал то, что происходит в Ферраре, и то, что сейчас подтверждается словами руководства. То есть ты хочешь сказать, что Алонсо уходил не Он из в трешки не... кращую Нет, что он переходил никуда куда-то, а откуда-то. Я думаю я думаю, я думаю, я думаю, так. Я думаю, что это первая причина, почему он решил изменить команду. И я верю в те разговоры, что он еще минулого року в 2013 году Спілкуючись з Мантізам сказав, що якщо щось піде не так, у мене є право піти. Окей, пішло не так. І він вирішив цим правом скористатися піти з команди. Він переходить явно не в топ команду, команда яка тільки стає на ноги, говорить про перспективний план. У нього безумовно є амбіція зробити те, що він не зробив в цьому році з командою Макларен. Він безумовно зростав на Аєртоне Сені і на перемогах Макларен, і він був фанатом команди Макларен. Это <свят> не той когда футболист переходит в новый клуб и говорит, что я был болевальником самого детства. Он реально был болевальником Макларен, и те, как Фетер хотел в Феррари попри все эти сложности, которые есть у команді Феррари, он пішов туда. Та самая сработала Алонсо. И вот тут интересно, кто раньше достигнет успеха. Две условия, умовы Я так понял, ребята выиграли 2,4 титула, соответственно, и такие время реализовать детские мечты. Дуже, дуже схоже на те. Я нещодавно дивився з твоєї поради клятий Юнайтед фільм, і от Брайан Клаф якраз щось подібно робив. Він взяв, вирішив в Форс взяти і витягнути його на вершину, виграв два титули Кубка Чемпіонів. Можливо, щось подібне відчувають Фетелі Алонсо. Ми досягли певних результатів, ми вже довели все, що могли. Є шанс в своё имя записать в историю золотыми літерами, витягнувши одну и другую команду из того места, где они. Вперше, из 1980-го года ни Феррари, ни Макларен не выигрывали гонок в этом сезоне. И это прошло уже, сколько? 34 роки Величезная эпоха. Я думаю, что саме час, как раз эти команды на вершину. Алонсо и Фетель могут это сделать. Кто раньше, я бы ставку на Алонсо. Ну, Только потому, что он, как показывают все рейтинги, він в топ-3 пилотов, попри его результаты, результаты команды Ferrari, все знают, что такое Алонс, на что он здатен. И что единственный момент, который остается неведомым, как он поведет себя, если ситуация не будет под контролем, и что-то не так, как это было с Льюисом. Этот психологический момент остается фактором, который может привести до краху всех амбиций Алонса в Макларен. Но то, что он подеррос, это факт. Я думаю, что у него больше терпимости теперь. спортивне відео.